Интересуетесь ремонтом авто- и мотопластиков и уже устали от безрезультативного поиска ответов на вопросы о качественной сварке пластиковых деталей? Я приглашаю вас на специализированный канал, где собраны ролики о том, как надежно соединить элементы бампера, корпус зеркала, герметично восстановить пластик радиатора или стекло на фаре. Доступным языком расскажу новичкам, как при помощи нехитрого инструмента и при минимальных вложениях заварить порывы на своем бампере. А профессионалы узнают, как безошибочно подобрать сварочный пруток для любой ремонтируемой детали. Переходите на сайт fuelindefispolymer.com или подписывайтесь на одноименный канал в YouTube.